Привет, это Иванский штаб. Меня зовут Николай. Сегодня 1 марта. Наступила календарная весна. Видимо, именно с ней нас решили поздравить товарищи полицейские. Примерно в 2 часа дня они пришли к нам в штаб с заявлением о том, что якобы у нас здесь находится какая-то незаконная агитация. Описать а эту агитацию они не смогли, поэтому утащили то, что им самим лично не понравилось. К счастью, у нас есть много и других материалов. А самый главный наш ресурс – это вы. И если что-то нам не хватает, я уверен, вы сможете распечатать, зайти на сайт 2018 раздел «Забастовка», распечатать столько листовок, сколько понадобится. Примерно в это же время человек, чье переназначение состоится через 17 дней, обращался к Федеральному собранию с фразой о том, что мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах. Но вот что мы видим. По какому-то анонимному звонку к нам приходят полицейские и изымают то, что им не понравилось. В то же время на какую, на здании вертикаль, висит уже законом подтвержденный незаконный баннер, который неизвестно, значит, средства распечатан, в какой типографии также неизвестно. Полиция извещена уже несколько недель, избирательная комиссия извещена, но он продолжает там висеть. Никто не пытается его снять. Никто не заходит, не изымает все, что там еще есть, потому что, а мало ли, вдруг еще какой-то материал будет незаконным. Такое вот пространство свобод. Но самое главное и обидное, у нас должна была состояться лекция по обучению и наблюдению. В 15 часов я приношу извинения перед всеми, кто приходили, но вы вынуждены были оказаться перед закрытой дверью. Ну, вот такой вот форс-мажор. Но зато обязательно приходите на следующие лекции. Ближайшая состоится в субботу в три часа дня.